Всем снова привет! Сегодня я вас познакомлю с очень популярным колхозным тюнингом выхлопных систем, штатных выхлопных систем на интрудерах, бульвардах всех моделей. Я это встречаю очень часто. В общем, тюнинг называется, я его так называю, но название уже давно ушло в тираж, тюнинг выхлопных систем называется «Ромашка». Почему ромашка? Ну, можем мы сейчас посмотреть. Вот, например, выхлопная система, которую мы готовим к реставрации. Это от 800-ки, от М50. И, как мы видим, с тыльной стороны, где у выхлопных систем, у штатных, сейчас мы найдем приличную, покажем, как это должно быть на самом деле. Вот так выглядит выхлопная система штатная. Как видите, здесь все Заварен, никаких дырочек нету, кроме основной, основного выхода из выхлопной системы на верхнюю, на нижнюю флейте. А вот так вот моим м опять же у нас тут ромашка поджидает нас. Но это очередной, у меня здесь 4 мотоцикла с ромашками на ремонт. Так вот, происхождение этих ромашек, основное происхождение этих ромашек идет от гаражного колхозного тюнинга и шаловливых ручек некоторых экспериментаторов и а, самоделкиных, которые, а, которым эти ручки не дают покоя. И с помощью этих ручек и пытливого мозга а, сверятся дырки в очень дорогих а, выхлопных системах. Например, выхлопная система на данный момент вот, 2021 год. Выхлопная система на м 109 r новая а, стоит около 200 тысяч если ее покупать новую заводу бэушную, в идеальном состоянии можно найти ну, в районе 40-50 тысяч, это если она не порезана, не покоцана. Вот, кстати, еще один пример колхозного необдуманного тюнинга, это чаще всего такое встречается, но это так, ремарочка, чаще всего встречается не от, говорится, от большого ума, а, например, повреждены, когда флейты штатные и Хочется не тратить деньги ни на что, а есть болгарка, то можно бывает, что вырезают часть флейт поврежденных здесь и здесь. Сокращают, выбрасывают эти части и наконечники вставляют вот так вот. А потом еще болгаркой обрезают штатный кронштейн глушителя. Это не от большого ума, это опять же от безвыходности или желания как можно меньше денег потратить на восстановление покоцанных глушителей. Ну, в редких случаях, конечно, от неимения значительной части организма, то есть мозга. Так вот, вернемся к тюнингу «Ромашка». Он встречается очень часто, потому что для его, как говорится, реализации не нужно ничего, кроме сверла просто насверливаются дырки по периметру с целью, чтобы глушитель как вы правильно сказать, как люди мотивируют это ну, чтобы его было слышно, чтобы он рычал погромче или красиво работал Час, чаще вот я слышал объяснение, что хотелось, чтобы штатный глушитель Красиво работал, красивый был звук. Но, честно говоря, сомнительное оправдание, поскольку насверленные вот таким вот образом дырки если их не видно, не знать, что они насверлены, звук приобретается на штатной выхлопной системе такой, как будто у вас просто пробитая выхлопная система. То есть вы где-то ехали-ехали на автомобиле, например, да, где-то попали на какой-то камень или что-то, у вас пробила выхлопную систему, и она начала, вместо того, чтобы работать штатно, она начала пердеть. Вот. Ну и, собственно, здесь вы то же самое получаете. Только э, это происходит не из-за какой-то там технической случайности или поломки, да, а здесь вы насверлили самостоятельно. Ну или в наследство вам досталась вот такая вот система. Кстати, обратите внимание, если вы владелец быушного мотоцикла, посмотрите, что у вас во флейтах. Если вдруг насверлины вот такие вот вещи, вот, то на вас напал... А, колхозный байкер когда-то на ваш мотоцикл. Так вот, если вы в штатных флейтах, в штатных глушителях и в глушителях, которые оборудованы, например, на М109, есть дроссельная заслонка, то есть инженеры разрабатывали выхлопную систему именно М109, чтобы она не просто была выхлопной системой, а чтобы она в совокупности с алгоритмом, заложенным в мозгах мотоцикла, и с помощью сервопривода, которым управляют мозги Сервопривод открывал и закрывал Вот здесь вот находится заслонка специальная Которая постоянно во время работы двигателя Даже когда мотоцикл стоит Она то открывается, то закрывается И регулирует нагнетание выхлопных газов Нагнетание давления регулирует и так далее И позволяет выхлопной системе в совокупности с двигателем работать как единый организм, то есть оптимизируя КПД работы двигателя мотоцикла. Если у нас по каким-то причинам, вот по такой причине, да, что у нас флейты, вот в целой флейте должно было что-то вот сопротивляться, там, да, выхлопные газы должны были там какое-то время находиться, да, под каким-то давлением выходить и так далее. Если мы убираем эти флейты и оставляем, вот здесь у нас заслонка да, осталась, то у нас изменяется система выхлопа и а, мотоцикл уже не будет работать так, как это заложено, было придумано инженерами. То есть он теряет частично КПД свое. Кроме того, а, если мы вообще в принципе ставим любого рода приматок, любого рода приматок, какой бы он ни был, а, так просто для примера да? какой либо прямоток мы в любом случае удаляем если это например M109R удаляем сервопривод потому что сервопривод находится только в штатном улушителе если это интрудер еще и лишаемся лямд, лямдозондов. то есть это система которая заложена инженерами заложена в систему управления мозгами вот это так далее все завязано в совокупности если мы все это убираем и у нас э, выхлопная система превращается просто э, в удлинители патрубков, как, например, вот эта вот Кобра, да, э, то мы теряем большое количество КПД мотоциклов. То есть при просто замене штатной выхлопной системы на э, прямоточную мы можем потерять от 15% до 45%, 45 КПД. Э, вернуть часть э, этих КПД можно правильной э, настройкой, правильной установкой э, выхлопной системы прямоточной. Э, туда входят чистые воздушные, чистые воздушные фильтры. Э, кстати, они должны быть фильтрами не просто фильтрами, а фильтрами пониженного сопротивления, чистый топливный фильтр, бензин высокооктановый и редевые свечи, которые будут высокооктановый бензин успевать сжигать э, в двигателе внутреннего сгорания. Э, они э, они как обычные, не успевать поджигать эту воздушно-топливную смесь и она у вас будет догорать в выхлопной системе. Кстати, на прямоточной выхлопной системе вот когда у вас плохо поджигают, не успевают сжигать свечи воздушно-топливную смесь вот они могут эти прямотоки постреливать, попердывать и так далее. То есть здесь совокупность всего и когда вы удаляете штатную систему выхлопную, вы в любом случае теряете большой процент КПД. То же самое я вернусь к тюнингу ромашка и так далее. Когда мы начинаем сверлить дополнительные дырки в штатной выхлопной системе, значит мы даем больше мест для выхода выхлопных, выхлопных газов. И это уже нарушает порядок и нагнетание этих выхлопных газов, и порядок выхода. Что, соответственно, опять же, понижает КПД мотоцикла за счет расстройки заводских параметров. Чем меньше сопротивление выхлопных газов в выхлопной системе, в прямоточной выхлопной системе или в штатной в которые, вот, например, просверлены или обрезаны, тем больше вы теряете КПД мотоцикла. На 800-ках, например, и на полторахах ках Сузульки Интрудер Трудер нету нет сервопривода, но тем не менее процесс нагнетания выхлопных газов в выхлопной системе в штатной тоже лимитирован инженерами, и он там должен быть определенный. И когда мы сверлим дополнительные отверстия или просто высверливаем флейты, это тоже, опять же, потеря КПД. Независимо от того, есть дроссельная заслонка в выхлопе или нет. Итак, чтобы восстановить вот такие вот вещи, тюнинг ромашка, вам понадобится профессиональный сварщик, который сможет аккуратно заварить вот эти вот отверстия, все по очереди придется, ну, вам придется снять просто выхлопную систему а, и потихонечку заварить аккуратно вот эти отверстия. Далее нам нужно будет зачистить вот эту всю поверхность, а, то есть а, проте... даже, в принципе, шкуркой-то это не нужно будет делать, а просто а, пройдитесь даже растворителем несколько раз и а, снимите вот этот весь нагар, оголите, просто сдел... оставьте чистый металл. И после этого оклейте, оклейте всю хромированную поверхность вот по периметру флейт малярным скотчем. И на это место сверху наденьте, вот так вот, чтобы было юбочкой, обычный целлофановый пакет. Таким образом вы подготовите место к покраске. Покраску вот таких вот вещей после заваривания можно осуществить обычной термокраской а, любого производителя, а, которая а, держит а, 850. Да, в принципе 650-850 градусов а, на баллоне, если написано, это будет достаточно. Нужно будет вам пройтись а, слоя 3-4 нанести, ну, действительно просто просто забрызгать вот эту вот всю поверхность, подождать по полчасика после каждого Раза после каждого слоя, для того, чтобы он немножко подсох. И после финального третьего-четвертого слоя вам останется только прогреть саму выхлопную систему, когда мотоцикл уже будет работать. Таким образом у вас восстановится штатно заложенное давление, которое заложено инженерами в выхлопной системе в штатной, и вы приведете ее в нужный порядок. Я говорил, что у нас это не первый гость с ромашкой. Вот у нас есть М109, который уже пережил много апгрейдов. В частности, вот здесь что у нас получилось. То, о чем я говорил. Видите, здесь ну, не так сильно на него напали. Были аккуратно заварены 4 отверстия. Кто здесь сделали по 4 штучки в каждой флейте. Кто-то. Вот. Наш сварщик аккуратно все заварил. Как я говорил, мы уже все заклеили, но это всегда, всегда делается на снятом глушителе. И уже здесь, как видите, мы аккуратно прошли краской, и все выглядит очень очень прилично. Таких ромашек у нас еще три осталось. Будем исправлять. Итак, в финале повторю что очень важно, чтобы в штатной, а сейчас мы говорим именно про штатные выхлопные системы, 800-ка, полтораха у вас или М109, э, неважно, э, что в штатной выхлопной системе должно, э, нагнетаться, должна нагнетаться выхлопная смесь э, в таком порядке, под таким давлением и столько задерживаться, сколько это было рассчитано э, инженерами. В особенности на М109, 1800 r в которых в глушителях внутри находится еще и заслонка, которая управляет этими газами, выхлопными газами, позволяя им там задерживаться, вовремя прогревать мотоцикл или наоборот, она открывается на полную, когда вы едете там в агрессивном режиме и так далее. Все эти алгоритмы прошиты в мозгах. Если вы нарушаете нагнетание выхлопной смеси в глушителе, вы нарушаете работу самой системы, и вы теряете КПД вашего мотоцикла. Еще небольшое отступление насчет выхлопных систем М109. 1800 R, он же ВЗР-1800. Имейте, пожалуйста, в виду, что выхлопная система стоит очень дорого. И нижняя часть... Вот эта вот нижняя часть, нижняя флейта и вот это вот все, и вот это вот в совокупности является неделимым целым. То есть приобрести отдельно мы можем на заводе или где-то только верхнюю флейту. Вот верхняя флейта вот от этого места и вот так вот вверх, вверх снимается. А все остальное вот до этих мест, до колен патруб, который э, к двигателю присоединяются. Это является вот эта вот часть, вот это вот эта и нижняя. Это является единым целым. И на ней меняются, на этой части меняются только холодильники. Вот эти вот накладки. И то они... Чтобы их разобрать, там нужно некоторые сварные... Некоторые болты, там, которые держат вот сами накладки. Их нужно головки срезать, потому что они заварены, чтобы они не откручивались. Тогда они только разбираются. И когда, как вот я внизу вам показывал, на первом этаже у нас стоит мотоцикл, обрезаются штатные глушители, вы теряете не только КПД, но и довольно-таки большую сумму денег. Потому что восстановить это будет нельзя. Если вы уж решили установить на М109Р, ВЗР-1500, м 1500 r какого-либо производителя, прямоточную выхлопную систему имейте в виду, что вы в любом случае потеряете процент КПД оптимальной работы двигателя мотоцикла от 15 до 45 процентов и зависеть это будет от того насколько более пустотелым будет ваша выхлопная система если в ней нет нифига то есть просто пустая труба вот здесь вот еще видите, да, какая-то коллекторная система есть, то есть какое-то сопротивление. Вы теряете здесь в меньшей степени. То есть здесь мы потеряем процентов, наверное, 25. Вот и так, при наличии такой вот коллекторной системы. Если у вас а, приматок а, совершенно как а, пустые трубы, как вот здесь я демонстрировал, вы теряете максимальное значение КПД. Здесь просто пустые совершенно трубы, без какой-либо коллекторной системы. Вот. Также у нас есть еще вот такой пример. Вот такая фигота. Потому что сопротивления там никакого нет, все выходит э, громко. Это единственное предназначение э, любого приматока. Это изобретение американское. Э, назначение любого приматока – это к разной степени тяжести пердеж. Так вот, для того, чтобы компенсировать эти потери, вам нужно, запоминайте, первое, это 98-й сотый бензин, сотый бензин это тот же самый сейчас, что вот был 98-й, просто ребреник переназвали 98-й сотой. сотый, поэтому что 98-й, что сотый, это все одно и то же. Значит, высокооктановый бензин, иридиевые свечи, которые будут успевать сжигать высокооктановый бензин, в двигателе внутри разгорания потому что в отличие от обычных свечей они имеют толщину по самой искры в несколько раз толще и в несколько раз чаще сам поджиг кроме того их не нужно настраивать как обычные свечи каждые 6000 километров чистить, выберять зазоры и так далее поставил и забыл лидевые свечи они не требуют никакого обслуживания так вот, они будут успевать сжигать высокооктановый бензин также вам нужно будет обязательно поставить эмулятор сервопривода электронный, который будет мозгам говорить, что мозги работают в штатном режиме, как будто у вас, как будто у вас штатная выхлопная система, работающая в штатном режиме. То есть она не будет, мозги не будут думать, что у них ошибка, что-то отключено, будут просто гнать стандартную воздушно-топливную смесь, и это будет уже хорошо. Кроме того, если у вас интрудер или бульвард, то там есть лямбда-зонды. Тоже нужно поставить эмуляторы, опять же, для того, чтобы привести к средним значениям воздушно-топливной смеси, чтобы мозги думали, что все в порядке. И уже э, к этому добавить обязательно при установке прямотоков э, вам понадобится больше воздуха, он будет кушать больше воздуха, и лучше ставить не фильтры э, приматочные, которые вот здесь вот вместо банок ставятся э, внешние, а фильтры э, вовнутрь штатных бачков вместо штатных фильтров, которые будут подсасывать э, воздух э, с той стороны, где это заложено непосредственно производителем, то есть с внутренней стороны, они с внешней стороны всю грязь, как вот это делают красивые вот эти вот нулевики, там, которые оснарносы и так далее. Вот. А с нужной стороны, вот с внутренней стороны двигателя, и э, они будут пропускать нужное количество воздуха больше, чем обычный бумажный фильтр. Вот. Что даст прямотоку больше воздуха – и воздушно-топливная смесь будет подаваться в соответствии с заложенными параметрами. Кроме того, эти фильтры пониженного сопротивления являются многоразовыми, то есть их нужно будет каждые 6 тысяч километров не менять, как обычные, а нужно будет их прочищать и пропитывать специальным составом для нулевых фильтров. В таком случае, если мы все это топливный фильтр, свечи иридевые, высокооктановый бензин, фильтр пониженного сопротивления в бачки штатные, если мы это поставим, то мы компенсируем примерно две трети от общей потери мощности мотоцикла при установке прямоточной выхлопной системы. А, принцип, еще раз мы вернемся к ромашкам и обрезанным э, вот этим вот э, глушителям в, в разной степени. их бывает обрезают э, по-разному, бывают э, обрезают вот до этого места и сюда ставят специальные насадки, которые там продаются и так далее. То есть, э, если мы э, нарушаем работу штатной выхлопной системы, мы точно так же, как и в прямотоке, теряем КПД. То есть если у нас э, начинают выходить выхлопные, выхлопные газы выходить, э, в другом порядке, в большем объеме, чем это было заложено, то есть они были до чего-то ограничены, но потом они начали выходить отовсюду, откуда вы им еще дополнительно позволили. Значит мы опять же теряем КПД э, работы выхлопной системы, а также КПД мотоцикла, э, его динамику и так далее. Поэтому я рекомендую, когда есть возможность, что-либо восстановить, это делать. Еще раз вернемся к ромашке. Ромашка – это самый простой вид колхозного тюнинга выхлопной системы. То есть наруш... самый простой вид нарушения работы выхлопной системы, который, в принципе, легко чинится. С этим, как вы понимаете, уже ничего не сделать. Здесь уже нужен штатный глушитель новый, причем даже с кронштейном и так далее. То есть в обмен на сомнительную красоту такую вот я не знаю, стоит ли вам делать. Надеюсь, что эта информация была для вас полезна. Вот, мы будем ремонтировать эту ромашку. А если у вас появились какие-то вопросы, то вы знаете, как связаться с нами. На всех моих ресурсах, где вы просматриваете, например, этот ролик, в соцсетях, на канале в YouTube в правом верхнем углу есть переходы на все мои соседние ресурсы а также есть контактная информация под каждым роликом и на каждом моем ресурсе телефоны доступны, мессенджеры доступны 24 часа 7 дней в неделю я доступен для ответа на все ваши вопросы совершенно бесплатно обращайтесь, меня зовут Павел точка ру всем пока